Десять законов богатства, часть первая. Привет, дорогие друзья, с вами на связи Александр Андреянов и в этом видео я поделюсь с вами двумя законами богатства, которые привели меня и многих людей успешных богатых к богатству. И самое, наверное, одно из важных или первых, они все важны и все являются главными, но первое, на чем я хотел акцентировать ваше внимание – это на законе отдавания. Только отдающий человек, человек, который отдает, может принимать и получать богатство. Давайте рассмотрим ситуацию в жизни. Представьте человека, который только вдыхает, только потребляет. И рано или поздно, если этот человек не выдыхает, и он не отдает, он начинает задыхаться, то есть от этого человека начинает отворачиваться все вокруг. С этим человеком э очень неприятно быть, то есть это человек – потребитель, который только все берет и хочет притянуть все к себе. И если вы вдруг замечаете, что в вашей жизни сейчас нет того количества денег, или вообще нет денег, или кредиты, то это первый знак вам о том, что в вашей жизни вы берете больше, чем отдаете. Отдавание не путайте с раздаванием. Это очень две совершенно разные направления. Раздавание – это когда вы раздаете все свое и то, даже чего у вас нет. А отдавание – это когда вы делитесь от чистого сердца тем, когда у вас много. Ну, например, вы скажете, у меня сейчас нет денег, чтобы мне отдавать. Но вы можете отдавать улыбку, вы можете отдавать доброе слово, вы можете отдавать поддержку, вы можете отдавать, ну просто позвонить человеку узнать, как дела. То есть отдавать свою энергию и вкладывать эту энергию в человека. И если вы начнете по такой схеме жить и начнете отдавать, прежде чем брать, то люди начнут к вам тянуться. Если вы будете отдавать что-то очень большого качества, ну, допустим, какую-то большую ценность оказывать, ну, например, лечить человека, то вас за это будут благодарить большим количеством денег. И второе, наверное, такое может быть правило, может быть напутствие. Что бы я хотел рассказать вот в направлении денег – это то, что не акцентируйтесь на деньгах. Если вы думаете о деньгах, то вы проваливаетесь, так как зыбучие пески, на которые нельзя опираться. Думайте о той ценности, которую вы можете оказать человеку. Ну, Например, недавно у нас был запуск обучающей программы «Первый шаг». И когда мы определяли, какое количество выделить денег на рекламу и выделять ли на нее вообще или нет, то несколько раз прозвучало слово, что мы пригласим на вебинар и будем продавать 500, 500 людям. Но это очень звучало некорректно, так как это неприятно и чувствовалось, что что-то в этом намерении не то. И тогда мы определили, что давайте мы поможем стать здоровым людям, двухстам здоровым людям стать здоровыми. И это намерение у нас отозвалось, потому что в нем лежит именно здоровье, а деньги они приходят с тем, что человек излечивается, и он благодарит. Поэтому в глубине своей не ходите за деньгами, не бегайтесь, не старайтесь их как-то вот привлечь в свою жизнь. Обучайте Ищите в своей жизни ценности, которые можете оказать людям, и будьте отдающими, то есть начните в своей жизни отдавать. Если вам понравилось это видео, если оно было успешным, следите, подписывайтесь на канал, будут не менее интересные, не менее важные, а может быть и даже и более важные темы по деньгам, которые я раскрою в ближайшее время. С вами был Александр Андреянов. Подписывайтесь под этим видео, делитесь в социальных сетях, пишите в комментариях, согласны, не согласны, ли, как в вашей жизни происходит то, о чем я говорю. И будьте счастливы. Пока-пока.